Forbes, Poseidon станет необычным ответом России на американскую систему ПРО, Россия готовит к воду в эксплуатацию несколько новых подводных лодок, которые будут использованы в качестве носителя для крайне необычного оружия. Об этом сообщает издание Forbes. Согласно данным СМИ, в РФ ведутся работы по строительству четырех атомных подводных лодок, которые будут использованы для перевозок огромных торпед Poseidon. Последним уделяется довольно большое внимание в российской оборонной концепции, для них не только строят специальные субмарины, но и создают базу для хранения, на 30 единиц. Москва серьезно относится к развертыванию «Посейдона», констатируют обозреватели Forbes. Одним из носителей «Посейдонов» станет субмарина «Белгород». Это одна из самых больших в мире подводных лодок, и уже в самое ближайшее время она будет передана в распоряжение ВМФРФ. РФ. Корабль может быть использован в качестве носителя для сверхсекретной глубоководной подлодки разведчика «Лошарик». Помимо этого, Белгород сможет перевозить до шести посейдонов. По имеющимся данным, три подлодки проекта 09851 «Хабаровск» также могут быть использованы в качестве носителей для посейдонов, добавили эксперты. Аналитики из США пришли к выводам, что готовность России тратить большие средства на строительство вышеупомянутых подлодок и посейдонов обусловлена желанием Москвы ответить на американскую систему противоракетной обороны. США много инвестируют в разработку ПРА, которая должна перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. На практике противоракетная оборона США работает не очень хорошо. Посейдоны станут страховкой России на тот случай, если Америке повезет, и она собьет баллистические ракеты, констатировали обозреватели американского издания. Также предполагается, что Посейдоны могут быть использованы в шпионских миссиях. В теории они заменят пилотируемые глубоководные станции. Таким образом, эти торпеды — не просто очередной вид ядерного оружия, а еще и устройство для слежки за иностранными флотами.